Ну что, ребят, добро пожаловать на 18 и одновременно 19 это Формула-1. Сначала на гран-при США, а потом на гран-при Мексики. Два этапа будут совмещены, поскольку в США я забыл заснять повторы. Да. Ну а в Мексике я просто не мог заснять, поскольку игра просто вылетела. Не очень вовремя. И в принципе она вылетела в, во втором сегменте квалификации. И из-за этого мне пришлось кое-что сделать. Ну, об этом чуть позже, собственно, в самом Мексике. Ладно, США, что у нас тут происходит в турнирном зачёте? Я лидирую позади меня, Стролл остается на 77 очков, и по итогу, если я приезжаю впереди Стролла, то я гарантированно становлюсь чемпионом. Ну, если нет, там, Строл каким то образом добирает 3, на тречка 3 больше, чем я, и то мы продолжаем бороться, но, как вы, вы понимаете, борьба это уже сводится к тому, что просто мне надо набрать одну банальную очко. Все, не более. В США, собственно... Трасса мне очень понравилась, опять же за счет модификации болидов трасса очень хорошо чувствовалось он ну, стартовый шок первом месте на втором Стролл, на третьем вандорн четвертый сироткин пятый ферстаппин шестой хамильтон седьмой магнусон восьмой 9 девятый хюкемерг и десятый Акон. собственно такая у нас топ десятка вандорн уже показывает хорошие результаты и в теории, если мы начнем приезжать дублями, а Вильямсы приезжают где-то в середине топ десятки, то мы можем еще побороться и за кубок конструкторов, поскольку отрыв у них всего лишь в 100 очков. И, к примеру, если бы Вандон все время приезжал хотя бы пятым, четвертым, мы, бы, думаю, уже были очень равны в кубке конструкторов. Тактика простая: один бист-стоп с Ультра софта на Софт и переходим к старту. Газ, он так не как обычно, провально стартую, меня тут же настигает Строл, несмотря на то, что у нас тут прямик небольшой после старта, но Строл мне успевает опередить. И в принципе окей, он меня опередил, но дальше идут скоростная секция этой трассы, и в принципе в ней я могу показать скорость этого болида, поскольку больше настроена динамика была именно на скоростную эту часть, аля Сузука. Ну и собственно, спокойно прохожу по внешней траектории, и начинаю отрываться. Также позади что-то у нас произошло, но так как нет повтора, потому что я на ну, круже просто забыл записать. К сожалению, мы не узнаем, что там произошло. Стролл на обратный прямой, меня тут же попытался контратаковать, но мы вошли бок о бок в поворот. И к следующему уже поворот в начале третьего сектора, он мне не смог ничего противопоставить. Окей, 6 кругов Позади уже. И мои шины начали перегреваться дико, из-за того, что очень активно, и агрессивно проходил красную эску, из-за чего я начал терять времени. По итогу, Вандорн со стролл меня догнали, и я даже пытался как-то Вандорну помочь, чтобы он не занял первое место, и Строл там, ну, начал как-то, может, терять время. Но мне это не получилось, Строл все-таки занял первую позицию, но на этом же круге он, как и я, решил свернуть на пидстоп. Я решил свернуть, потому что на софте мне как-то более будет комфортно, он не будет так сильно перегреваться, как... Ультрасофт. Ну а у строла была стратегия в два пистопа. И если у Вандорна не будет этой стратегии, а будет стратегия как у меня в один пистоп, то, в принципе, у нас большие шансы на дубль. Ну и, собственно, после пистопа я еще так задержался, поскольку надо было пропустить строл, ведь он уже так близко был к моему выезду, что, наверное, я с ним бы столкнулся при выезде из своего пита. Ну, это игра, что с ней взять. Ладно, на следующую кругу уже догнал Алеклер спокойно опять же с тростной секцией, чуть позднее торможу в предпоследнем повороте и без проблем его догоняю. Стролл не смог никак прорваться, я же на своем софте уже просто летел и так же как на первом кругу по внешней траектории без проблем обошел строла. Ну а дальше в принципе что? Две Force индии без каких-либо проблем будут пройдены мной, поскольку у меня будет и слепстрим, и ДРС, и скорость у меня в принципе напрямую довольно большая. Да, у Пельсов тоже будет ДРС и слепстрим от Акона, но... Посмотрим, что Баты противопоставил моему Макларену на своем Форс Индии, который во втором сезоне неплохо себя зарекомендовал, но что-то пошло в Форс не так, и по итогу они, как и Мерседес и Феррари, оказались позади в развитии, но, в принципе, при этом они кое-как едут, в отличие от того же Мерседеса и Феррари. Ладно, атака на Переса, чуть позже торможу и тут же еще долетаю до окона, он решил еще отвернуть, чтобы все-таки не произошел контакт, ну и по итогу без проблем опередил его. Ну и на том же кругу уже в начале даже нового. Догнал без проблем Райкена и на старт финишной прямой его опередил. После этого у меня остается только Ботас впереди. Ну и тут как бы все очевидно. Ботас я спокойно догонил. Да, с Райкеном еще пришлось немного посражаться, но все-таки он меня уступил в вторую позицию и решил не терять на мне времени. Ну и вот Ботас в последней секции трассы на том же кругу, когда я опередил Райкена. Без каких-либо проблем. В том же повороте, где я опередил и Заубер. Прохожу его и просто начинаю лидировать от начала до конца. Ну и тут, собственно, я думаю, уже очевидный исход, то что это победа и это, ребят, самое главное, чемпионский второй титул. И причем он был выигран в первом же сезоне за Макларном. То есть изначально в планах было то, что я его выиграю на следующий сезон, поскольку мы будем сейчас страдать на Макларне, мы не сможем сразу же его прокачать хорошо, окей, может быть, к концу сезона мы или к середине начнем бороться за первой позиции, но это случилось намного раньше. Я даже не ждал, что настолько раньше случилось. Да, первая победа в Китае была, по сути, везением, там, за счет стратегии и плюс э, виртуальной машины безопасности. Ну и также, да, вот, подарил Вандорну еще первую позицию, потому что, когда я увидел то, что он уже приезжает, я решил закончить свои бублики и по итогу не успел немного, но, в принципе, для меня это не критично. Окей, okay, я не выиграл, как бы, гонку, но все равно чемпионский тул за мной, поскольку Стролл и Сиротскин очень далеко финишировали, то есть их не было даже в топ-4, третье 3-4 место заняли 2 Редбула, И это показывает то, что булы в принципе, начинают уже потихоньку-потихоньку бороться с Вильямсами за счет именно того, что они могут дольше сидеть на трассе, поскольку Вильямсы какую-то странную стратегию выбирают, хотя, по идее, у них уже полностью прокачанный болид, а это значит, что у них полностью прокачано износ шин. И они должны, я думаю, даже спокойно тут ехать на улице в софте, софте, Ну, правда, да, это немного наркоманская стратегия, поскольку шины будут перегреваться. Ну, ладно. В теории, конечно, так можно проехать. Но почему-то они пошли на стратегию двух пидстопов и за этого очень-очень много проиграли. Плюс вроде устроил еще возникли какие-то проблемы с болидом. И из-за этого он тоже начал потихоньку так откатываться назад. И сдерживать позади себя пилотон. Ну и что ж... Впереди Поза... у нас остается только три этапа Мексика, Бразилия и Абу-Даби Из-за того, что вильямсы не очень хорошо финишировали на этом этапе Заработали там 15 очков, в общем То мы можем еще побороться Опять же, если вильямсы будут так и дальше приезжать И причем деньги к середине пилотона Десятый, девятый, чтобы по минимуму набирали очки А лучше вообще не набирали Собственно, вот, куба конструкторов Мы в основании там 70, почти 80 очков это можно спокойно нагнать за три этапа, если мы будем приезжать все время дублем и, опять же, фильм с ним будет приезжать, да. Немножко заговариваясь, но ладно. Радбулу, как я говорил, неплохо начали выступать, там еще Рикерда неплохо прорвался со середины пилотона, даже почти позади, пилотона смог прорваться. Сошедшим у нас один, это был Льюис, у него там механические проблемы возникли с болидом. Соперничество я выигрываю над Стролом, как и чемпионский титул, соответственно, в принципе, неплохо. Соперника я не стану выбирать, поскольку остаются три этапа, и за три этапа невозможно выиграть ни одного соперника, поскольку на это надо минимум пять этапов, так что без лишних ресурсов. Ну и продолжаем оптимизировать ветку. Уже почти окончательно оптимизировали все большие обновления, остались кучи мелких обновлений, и в принципе уже к Мексике, я думаю, мы сможем их адаптировать. И по итогу на следующий сезон у нас будет полностью прокачанная аэродинамика. Но я подумаю, буду ли я проезжать следующий сезон, поскольку до выхода новой части остается почти ровно месяц. И за этот месяц в том темпе, в котором я выкладываю видео, ну, как бы я не успею выложить. И то даже, там, надо за 5 видео в неделю. На идею у меня свежей нету, поэтому окей. На это время, вот, пока не будет новую формулы, я думаю, буду стримить CSGO, там, Diablo 3, Pathfaxile, PUBG, может быть. Так что, ребят, приходите, стримим в основном вечером, по выходным, может быть, и днем. Как получится собственно мексика в которой в третьем сегменте не было ни одного бадиды вильямса то есть вот так вот они должны умудрились прострать квалификацию что-то произошло в мексике а игра у меня решила вылетать после второго сегмента почему это стало я не знаю но скорее всего из-за моду то есть что у меня стояли евреи более-менее 19 -го года потому что они не полностью были сделаны ну и мод на немного агрессивную AI, то есть чтобы они более-менее так защищались, там больше ошибались и тому подобное. То есть, ну, чувствовались то, что какие-то гонщики как-то было более-менее интересны. В принципе, за счет этого, да, было больше столкновений, там, ошибок и тому подобное. Пришлось эти моды убрать, потому что игра без них не хотела меня впускать. И я не знаю, стоит ли их ставить обратно, поскольку остается два этапа, опять же. И я не хочу опять э, с этим бороться, поэтому, я думаю, доеду последние две гонки без э, ливрей 19 -го года, с ливреями 18-го, но окей. Зато хотя бы будет проще понимать, какой болит, хотя я более-менее уже привык к тем номерам. Ну и опять же, да, боты будут немножко скучными, но окей. Две гонки, в принципе, осталось. Я не думаю, что, в принципе, от этого что-то поменяется, поскольку мы только воем сейчас за чемпионский титул с... Э, Точнее за кубок конструкторов с Вильямсами. старт уже увидели перед собой, я буду стартовать на четвертом месте, и дождь у нас будет по началу гонки. То есть до середины гонки у нас будет ровный и дождь, как в третьем сегменте квалификации. Но в втором сегменте, кстати, тоже начинался дождь, наверное, из-за этого Вильямсы как раз не прошли. То есть там Стролл вылетел во втором сегменте, потому что он вроде успел, не успел выехать вовремя, из-за этого он потерял время и не смог нормально квалифицироваться. Ладно, переходим к старту гаснут огни я кое как срываюсь с места в принципе неплохой старт кое-как еще остаюсь с ферстаппеном позади тут же пытаюсь подрубить все по максимуму чтобы догнать его поскольку у нас болит это позволяет и соответственно я пытаюсь не поравняться но ферстаппен делает просто позднее торможение тут же пролетает свой тиммейт и тут же проходит еще и вандорна точнее у них завязалась потасовка между собой но по итогу ферстаппен проходит вандорна и какое то там долгое время мы будем за ним еще ехать Речард тоже пытался со мной пораняться, но как у Ферстапина у него не получилось, к сожалению, выйти вперед. Вот, собственно, 4 круга мы с Вандорном таки догнали Ферстаппина. Точнее, он все время был позади него, но все время не хватало ему немножко опередить. И по итогу Вандорн проходит его, и я тут же прохожу. И мы начинаем уже потихоньку оторваться, поскольку Ферстаппин нас как раз таки сдерживал. И через круг буквально я уже тут же прохожу Вандорна чуть поздним торможением. Конечно, немного рисковым, поскольку можно было столкнуться, но, в принципе, более-менее получилось, и я тут же начал отрываться. Соответственно, через какое-то время я догнал Сироткина на круг. Не знаю, что у там произошло, ну и... Немножко неаккуратно его обошел. Я думаю, вы понимаете, почему неаккуратно, но ладно. Окей, все-таки выигрываю первый раз этот мексиканский гран-при. Такой довольно короткий гран-при получился, что не было повторов. Ну и по видео у меня не особо что там было. Потому что после пидстопа, даже когда я выехал первого, там между мной, и, блин, позади и впереди было очень большое расстояние. Ну а после второго пистоп я вышел сразу первым. Вот. Ну и по итогу, да, наконец-то выиграл гран Мексики. То, что до этого первый раз меня выбил Юис, и гонка была та еще в дождь и на сликах. Ну а второй раз у меня просто не хватило немного темпа, и Середскин смог у меня выиграть. Собственно, такой финальный результат. Мерседес, кстати, опять провалились, Провалились. Сиротки у нас в конце. Он не набирает очков, но в принципе строл там набрал что-то вроде 15 очков. Но, окей, это более-менее, и мы уже э, отрыв составляет всего лишь там 45 очков. Соответственно, две гонки, и если Виллиамс не набирает там в общем где-то 20 или 30 очков, то мы можем еще забрать кубок конструкторов себе, что очень хорошо. То есть это такая это дополнительная задача к моему, этому челленджему, хотя челленджем это назвать <свист> даже нельзя, потому что... Ну что это, блин, за челлендж, когда, по сути, за полсезона болит начинает ехать, и мы начинаем с сражаться с болидом, который там был на голову выше остальных. Ну, как бы челленджем это не назвать, согласитесь. По контактам у нас их было не особо много, поскольку, опять же, дождь, э -э так что контакты, ну, с чего бы они тут еще были. Вот между мной и Сироткиным, конечно, контакты были. Я вам просто показал э такую одну удачную попытку, как его остановить, чтобы он не взял хотя бы даже одну Но при этом репутация у меня понизилась с вообще никак. Но уровень уважения от новичка до ветеран повысился в сторону новичка, что довольно интересно. До этого я думал, что этот уровень даже вообще не может никак там упасть ниже. Но оказывается, если много контактов будешь получать, то может и упасть. Ну и последним модификациям адаптируем, и остаются у нас только модификации в шасси, которые, в принципе, адаптируют там не особо много, и за два этапа мы это сделаем. И на этом, ребят, с вами был Архаммер. подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и приходите на вечерние стримы, в основном они будут, опять же, часов 7-8. На этом все, ребят, пока-пока.